Тема 865 «Как завязать шнурки?» Можно ли на этом сделать бизнес на том, чтобы объяснить детям, как завязать шнурки, и помочь им делать это комфортно? Оказывается, да. Учительница младших классов Елен Слаан долго смотрела, как ее ученики мучаются, пытаясь завязать шнурки на своих ботинках, кедах, кроссовках. Не выдержав их страданий, она решила им помочь, но так, чтобы они учились завязывать шнурки сами, она взяла кусок картона, вырезала в нем дырочки и показала своим недотепом в какой последовательности и куда нужно продевать шнурок, чтобы сделать потом из него прочный бантик. Поняв, что ее идея отлично сработала, и ученики с помощью этой картонки сами освоили трудный процесс завязывания шнурков, и Елена сознала, что она изобретатель и бизнесмен. Она нашла одно предприятие, которое изготовило для нее прототип из пластика, запатентовало свое несложное приспособление, и открыла бизнес по производству и продаже этих прямоугольничков с дырочками. Конечно, она молодец, что превратила такой нудный товар как... Обучающие пособия в яркий и даже коллекционный пластик. Такими карточками дети с удовольствием будут пользоваться. Эйлин не только банально продает свои карточки со своего сайта. As a в том числе и оптом. Она сумела наладить сотрудничество с известным крупнейшим магазином. Nordstrom. Продающим обувь А как она смогла это сделать? Она записала презентационное и обучающее видео Вот это И просто отправила его руководству Нордстром Теперь ее изобретение по завязыванию шнурков Продается в нескольких десятках филиалов Нордстром в США и скоро будет продаваться в таких же магазинах в Канаде. Теперь Елен уже некогда самой обучать несмышленных малышей азбуке и азам математики. Из школы ей пришлось уйти, ведь бизнес умен работает не за зарплату, а за прибыль. И, как указано в ее презентационном видео, ее целевая аудитория – 18 миллионов детишек в возрасте от 4 до 8 лет, которым предстоит научиться завязывать шнурки по ее технологии.